Дождь в заповедном переулке, Фонарь мерцает, дребезжит. За поворотом цок от гулки, Она спешит, почти бежит ко мне. По ручейкам, по лужам, по мостовой Застрял каблук, подхватываю неуклюже, Целую, не хватает рук.